В 2018 году российские банки выдали почти 38 миллионов кредитов. Общим объемом свыше 8,5 триллионов рублей. Итоги 2019 года еще не подвели. В прошлом году лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитных карт. Количество таковых выросло на 40%. За год было выдано более 12 миллионов новых карт с общим лимитом в 900 миллиардов рублей. Наличными выдали кредитов на сумму более 4 триллионов рублей. Эти цифры мы озвучили не просто так. При росте объеме выдачи кредитов растет и сумма должников. Как не уйти в минус и не стать банкротом, знают наши гости. Да, и конкретно гость, который будет сейчас, это Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот как не стать банкротом? Мы сегодня всю программу обсуждаем процесс банкротства и понимаем, что не нужно в это ввязываться, не стоит это того, действительно. И как а, все-таки в эту ситуацию не попасть, при том, что у многих людей небольшие зарплаты. Не доводить, нужно да, так скажем, да. Цены растут, зарплаты yeah. стоят на месте. Ну, я скажу, наверное, неприятную вещь, но это правда, нужно сокращать свое собственное потребление, друзья. Mm -hmm. а... То есть все на нас опять. Mm -hmm. Да. <свят> Вопрос ответственности никто Что не То есть если я раньше покупала а -а молоко. 3,5 жирности за 150 рублей, то теперь я должен покупать за 50 рублей обезжиренное. Нет, обезжиренное не нужно. Здесь вот еще вот такой момент, как мы сокращаем расходы. Ну, начнем давайте по порядку. Для того, чтобы вообще не попасть в кредитную кабалу, так называемую, mm -hmm. которая уже в дальнейшем может привести к банкротству, конечно, необходимо вести бюджет и учитывать свои расходы. Если вы оцениваете, брать вам кредит или не брать, то оценивайте его не с точки зрения эмоций, а с точки зрения там ну ерунда всего лишь там 5 6 7 тысяч в месяц платить mm -hmm. мелочи я справлюсь а оцените пожалуйста в большом масштабе сколько будет переплата по процентам а какие еще есть обязательные платежи может быть эти 5 7 тысяч кажется вот так отдельно стоящими, не страшными, но когда мы вспомним о том, что нужно за садик заплатить, за секции старшему сыну или дочери заплатить, нужно продуктов купить, нужно коммуналку оплатить, машина в обслуживании. И вот так натекает, натекает и получается, что мы находимся в ситуации, когда у нас и нет денег -то закрывать этот самый кредит. И отсюда и рождается эта кредитная кабала. Может быть, вообще провести такой эксперимент, если ты понимаешь, что хочешь взять кредит, где тебе нужно будет как раз 5-7 тысяч, ну давайте 10 тысяч округлим, платить каждый месяц, попробовать пару месяцев, просто откладывать эти без деньги. этих 10 тысяч? Да, откладывать эти 10 тысяч, потому что всегда важно помнить, что кредит это не что иное, как способ накопления. Uh -huh. Это услуга, за которую мы платим банку. Uh -huh. Просто откладываем мы эти деньги не в своем кармане, а в чужом. Вот ну, заставь кого-либо uh -huh. откладывать от своей зарплаты по 10 тысяч. Это же не так просто. Ну, конечно, нет. Поэтому я и говорю о том, что для того, чтобы начать, хотя бы можно начать откладывать по 100 рублей, но каждый день. И тогда вы приучите себя накапливать деньги. У нас у очень многих людей даже привычка накопления не выработана. Mm -hmm. Если хотя бы по 100 рублей, но каждый день вы научитесь накапливать, увидите результат от своих накоплений, и, возможно, вы будете увеличивать вот эту скорость накопления. Но если все-таки так случилось, о том, что кредит есть, нужно как-то платить по нему, то, конечно же, самая такая так скажем, в патовой ситуации, это пересмотреть свой бюджет и подумать, а какие расходы я могу сократить. Ребенка может быть, в садик не водить, не платить за него, а, не, знаю, не покупать не лишний раз Какие варианты могут какие быть? Какие варианты? Ну, во-первых, нужно пересмотреть ваши финансовые привычки, так называемые. Какие вам доставляют позитивные эмоции, а какие не очень радуют. Например, очень часто люди по привычке вечерами, там, в конце недели ходят и отдыхают с друзьями там, в кафешках, ресторанах и так далее. Зачастую ценник сейчас по Петербургу среднего чека, ну, где-то полторы-две тысячи рублей. А если там были и спиртные напитки, то еще и побольше. Угу. Ну и вот, пожалуйста, а может быть, ограничить количество посещений ресторанов? Может быть, ходить чуть реже? Ну, а как же психологическая разгрузка после трудового дня? Пробежка. То Дешевле. есть пробежка в одиночестве, чем на компании друзей. Ну, вы знаете, сейчас компании друзей очень много именно по бегу. Сейчас Зожников. есть приложение, да, да, да. где можно прямо встретить коллективные. Будет и ли выходом а, не тратить накопленные деньги, ну, по ходу к, момент, когда ты их копишь, если деньги перевести в валюту? А, если вы говорите, а, ну, здесь нужно понимать, какая цель. Да? Если, например, финансовую подушку я себе собираю, то, безусловно, ее разумнее хранить в трех разных валютах. Mm -hmm. Это не обязательно доллары и евро. Это может быть все, что угодно, то, что вам нравится. Но обязательно должны быть пул денег в рублях, потому mm -hmm. что чаще всего нам нужно быстро что-то купить, и на конвертации мы можем просто потерять. Mm -hmm. Мы купили, там, предположим, не знаю, за 63, а когда нужно срочно рубли вытащить, вынуждены продавать по 59. И вот mm -hmm. наш прямой убыток. Поэтому, если у вас есть подушка безопасности финансовая, разделите ее на три вида валют. И та часть, которая в иностранной валюте, она должна быть у вас таким, знаете, абсолютным МНЗ. Ну, точно ближайший год-два мне не понадобится, угу. чтобы не а, получилось так, что я при конвертации потерял на а, курсовой разнице. Елена, тогда в какой валюте советуете хранить? Может быть, в какой сами храните? А, ну, у меня три Mm -hmm. Валюты у меня евро, доллары и рубли. Классическая. Но, такая да, ситуация. классическая, да. Но это не означает, что это как показатели. Кто-то mm -hmm. хранит в швейцарских франках, кто-то в, в юанях. Фунтах. Вот здесь я не знаю, почему люди это делают, честно могу сказать, потому что это та же самая развивающаяся страна, но страна с развивающейся экономикой, mm -hmm. как и мы, как и Россия. Есть... Нужно брать стабильную валюту. Да, какую-то стабильную важно. страну, развитую, mm -hmm. да, и развитую, соответственно, потому что у вас часть в рублях, вы уже в любом случае должны распределение. Не храним яйца в одной корзине. Это mm -hmm. такое золотое правило mm -hmm. обязательно. Правило хорошее, но непростое. Непростое выполнение ты Не имеешь. Непростое исполнение конечно же. Мы благодарим Елену Феоктистову, директора Центра финансовой культуры, за то, что она помогала нам научиться пользоваться деньгами. И научить вас, конечно, тоже. Спасибо вам большое. Спасибо Пожалуйста. большое.